Привет, ребята, с вами Лекс, и со а сегодня Катя. И это вторая серия по выживанию. И вот. Кстати, если вы на этой серии наберете 20 лайков, то мы с Катухой запишем третью серию выживания. Ну, 20. Я думаю, я думаю, они не соберут все равно. Мне кажется, они не соберут, да, Катя? Ну, это все зависит, ребята, от вас. Поэтому, ну, соберите, ну, ну пожалуйста, ну, ну, ну чтобы Катю порадовать, да, Кать? А, я буду очень рада. Вот, она говорит, что она будет очень рада, поэтому ставьте лайки. В прошлой серии мы закончили, но том, что мы его дом достраиваем, Катя там добывает песок, сколько у тебя песка? 4, 5, 5. О, слушай, ну это реально очень много, тут уже 5. железка переплавляется, и слушай. В принципе, я могу уже сделать железную кирку. Где наш верстак? Ага, сейчас. Подожди. Можешь дать мне палки, плиз? Пусти на вот эту. Давай, еще выкинь. Еще выкинь, пожалуйста. Спасибо. Надо еще вот эти вот сундуки Проименовать как, как, как, как, как вообще мы будем Что мы куда будем складывать Санки <толк> матч. <толк _> так палочки У меня есть <толк _> Ну давай здесь сделай лестницу Пока что у тебя же есть доски? Ты можешь, в принципе, скрафтить лестницы. Э, топорик держи. Я тебе тогда себе новый скрафчу топорик. Да там легко, там... Сейчас я тебе покажу. Все, я катухи показал. Так. Э -э -э. В общем-то, что я хотел сделать сейчас? Что а хотел сделать? А, да, песок на переплавку поставить, точно. Блин, Катя, нам не хватает угля, нам нужно больше угля. А, нет, все нормально. С углем про проблемы решены. С углем все отлично. Пока пойду, что ли, в шахту, подобываю чего-нибудь, да, Катя? Вот. Сейчас зайдем. Надеюсь, конечно, меня там не убьют какие-то криперы или что-то такого. Потому что я уже слышу пауков. Хотя у меня есть отличненький каменный топорик. Но здесь, по-моему, я уже был. Да, я здесь был, я уже здесь... Копал железо в прошлой серии. Вот. Копал я тут железо. Ик. Здесь что? Блин, я факелы с собой не взял. Это реально очень плохо. Нет, Крипер. Крипер. Я не сдохну от тебя. Ладно. Взорвался, так взорвался. Что же поделаешь? Итак... Где железо? Вот, железо в студию. Одно железо, вы серьезно? Э, скелет! Че, вообще борзел? Сколько здесь скелетов? Не-не-не, до свидания, ребят, я валю. Все, до свидания. До свидания. Все, до свидания. Все, я свалил от этих вонючих скелетов. Я не хочу Не ними дело. Ты уже строишь второй этаж. Вот, этот, вот это бревно Тут вот так вот надо нам сделать Ты только старайся, чтобы нам Не слишком много Понадобилось Стекла Короче, ты здесь работай Тебе тут еще немножечко Помогу Ушим свинину и тут уже о, тридцать стекла. Я уже делаю начало нашего, ну, ст... первый этаж можно сказать нашего дома уже сделан, в... он весь в стекле. Так, ну уже. Осталось всего лишь два окна. На первый, та, Нет, на второй. Ага. Осталось совсем чуть-чуть. Ну ладно, ничего страшного Так, тут стекло, тут стекло что, здесь мы все доделали Здесь, блин Хоть бы нам хватило Стекло, стекло Блин, нам не хватает Ну я тогда закину чуть сюда древесины Вот так вот девять э, Да, в песках Писка уже нам не надо, я думаю да. да. Давай его сломаем, потому что он не открывается. Поставь его куда-то сюда. Почему? Ну да, давай. Давай сюда. Да, да, я понял, я понял, что ты сделаешь. Опа, повезло, повезло. Нам хватило. Все, Катя, наш домик весь в стекле. Почти готов, делать... Что? Почти готов, осталось делать... Ремонт. Ну, в принципе, да. Ну, я думаю, нам больше как бы ничего не надо. В кровати на втором этаже, да, будут? Окей. Первым сделаем куча печень. Печек. А, уже можно спать ложиться. Окей, я бегу. А мне не нравится то, что мы на одной кровати спим. Нет, сейчас я поставлю кровать. Куда? Пойду еще две кровати. Ну ладно. Конечно, их бы еще перекрасить. Да, я, как красный, да и я сейчас хочу в какой-нибудь желтенький перекрасить. Вот желтый и красный есть. Я красный буду. Опа. опа, опа, опа. БАМ, первая кровать красная, вторая кровать тоже, собственно, красная. Ферму? Нифига себе. Ну, ферма это жесткая, эти так сказать. Так тут надо доломать вот эту вот всю фигню. У меня еще косточки скелета есть, так что можем, в принципе, возле нашего... А. Ладно, передумай, передумай, передумай. Кровати. Сейчас я их поставлю. Бум, бим, что ты там? С карасями воюешь. Так, ребята, ну что ж. Мы уже тут сделали наш домик. Сейчас я займусь крышей делать ее не факт что мне хватит вообще всего для того чтобы сделать крышу Хотя это не факт а факт <карел> <карел> <карел> так что я хотел сделать тут? А, да, я хотел тут застроить. Вот так вот. Ладно. все И начинаем строить вот так вот крышу. Баранов нема. Да. Понятно. А зачем тебе бараны? У нас вот так есть кровати. Ты лучше ищи нам всякие ингредиенты для э, декораций. Вот что нам надо. Да? Ремонт, можно так сказать. Да, у нас дома как так ты любишь говорить ремонт. Блин, я у тебя есть дерево, Кать? Пять дерево? 5. А 5 3, а не, 38. Блин. Я просто здесь крышей занимаюсь, и у меня совсем дерева не, не хватает. Итак, 300 дерева, точнее бревна, уже валятся катухи, трендухи. Прям бегут э, перерабатываем. Перерабатываем и перерабатываем. Я думаю, пока что можно потратить совсем немножечко стаков. Совсем немножечко стаков я потратил. Всего лишь получил два стака этих вот ступенечек. Опа, опа, опа, опа, опа. Опа, опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Опа, потихоньку строим. Оп. Блин, здесь как-то странно. А вот, да. Все, нормально. Опа, оп. Короче, когда я построю, мы вернемся, да, Катя? Так, ну что, ребят, я уже э, достраиваю нам с Катей крышу, да, Катя? Катя там подобывала еды, короче, Положи. да. У нас все, у нас все отлично, Положи. да. Положи. Печку да положу сейчас. Тут как бы у нас домик не очень как бы получился вообще по форме, но я вроде бы что-то получается у меня делать. Так вот, так вот, так вот. Так вот. Я закончил? Ну, слушай, неплохо. Неплохо, только надо вот это вот говно добыть. Сейчас я прыгну. Так, все. Я бегу спать. Ты взяла еду? Отлично. Ну, на этом мы, наверное, будем заканчивать этот видосик. Спасибо, что смотрели наше офигенное выживание. Опять же говорю, набирайте 20 лайков и мы делаем с Катухой новую серию. Это правда, Катя? Да. Вот, поэтому заканчиваем. Всем удачи и всем пока.